В чем заключается механизм предсказывания будущего? У кого может быть развита эта способность? У любого человека, у колдуна, у мага? Насколько достоверной может быть информация о будущем? В принципе, знает ли маг будущее и может ли его изменить? Ну давайте начнем с того, что никогда не существует определенного, конкретного, неизменного будущего, никогда. Если бы так было, в этом мире было бы уже совершенно нечего делать. Никому причем, потому что не было бы ни возможности выбора, ни возможности получения опыта, за которым, собственно говоря, люди сюда и приходят. Это полнейшее нарушение закона, если бы все было уже сформировано и просчитано заранее. Все можно изменить. Пока человек жив, он может изменить абсолютно всё, в том числе и время своей собственной жизни. Кто видит будущее? Вообще такая способность есть у очень-очень многих. Другое дело, что сознание готово ли воспринимать подобную информацию или нет? Сознание обычного человека как правило, настолько забито страхами, настолько забито сомнениями, непониманиями ни себя, ни окружающего мира, ни мир устройства, в котором он живет, оно сжато в точку, которая никак не может раскрыться в полном своем объеме, что в таком состоянии, даже если и происходит какой-то спонтанный выход, в информационные миры, то сознание старается это дело как можно быстрее забыть. Я думаю, что очень многие сталкивались с ситуацией, когда попадают в какую-то историю или просто проживая некий момент времени, то вдруг резко начинаешь понимать, что это уже было. А потом, когда начинаешь раскручивать эту историю, понимаешь, что это скорее всего ты видел во сне. Скорее всего. То есть ты не проживал эту ситуацию, но ты ее видел, ты ее проживал, но немножко по-другому. Да? И вот сейчас ты ее проживаешь в реалии. Вот таких спонтанных выбросов у человека бывает очень и очень много. Многие видят будущее, будущее, которое уже прописано, которое уже сформировано. Но таких элементов, как правило, бывает очень крайне мало. Чтобы сформировать пакет информационный, готовый уже для большой группы людей надо иметь очень много энергии, очень много энергии Прежде всего энергия, которая защитит от любого хаотического влияния, способного изменить эту программу построения реальности. Поэтому можно сформировать будущее для одного человека, но при условии, если он, его сознание абсолютно изолировано от перемен. То есть он находится под одним эгрегором, эгрегор этот стабилен, ничего никуда не девается, его пространство неизменно, его ритм жизни не изменен, Там, с работы до дома, с работы до дома, вот только так. И по сути никаких особых перемен в его жизни не просто не ожидается, а и не происходит. То есть любая перемена это всегда катастрофа для сознания такого человека. Вот будущее такого человека просчитывается очень быстро. И опять же по вероятности, вероятность того, что именно так все и случится в таком сознании крайне высока. Но есть люди, у которых доля хаоса в сознании всегда несколько больше. Это выражается в очень много чем, и в том, что они не проживают стабильную жизнь, у них всегда каждый день какие-нибудь перемены, причем половину инициируют они сами. У них нестабильные желания, то есть они, они чего-то хотят, потом они перехотят, потом опять они хотят, ну в общем ну, катастрофа просто полная. Да. И вот с такими людьми вот их будущность просчитать, конечно, крайне тяжело. То есть сегодня они могут прикинуться, что у них очень стабильное сознание, и для такого стабильного сознания будущее может сформировано там завтрашний день, скорее всего, будет вот такой. Но это вообще сплошное лукавство, потому что их стабильное сознание это полная иллюзия. Они от тебя отвернулись, хмыкнули, и все, и сознание уже опять нестабильно. То есть опять у них появилась масса каких-то странных желаний, которые совершенно не укладываются в матрицу реальности. И, и так, будущее такого человека просчитать практически нереально. А... Другое дело, что в основном люди как раз все относятся к первой категории. Они желают стабильного, они желают постоянного, они желают того же, что и все. И если есть эта матрица стабильности в сознании, то по большей части будущее просчитать их совершенно нетрудно. А как это делается? Сознание здесь должно подняться над общей плотностью. Будущее прописывается на уровне каузального тела, а это значит, что точка сборки в этот момент должна подниматься, ну уж, по, по крайней мере, быть выше ментала. Однозначно, обычно, когда мы живем с людьми, наша точка сборки редко-редко когда поднимается на ментал, а так в основном она работает на уровне эфирно-астрального пространства. Так мы лучше друг друга чувствуем. Нам важно ведь не понимать друг друга, а чувствовать. С понималками пока еще не очень все хорошо происходит, а вот с чувствованием гораздо лучше. То есть, а чувствование зачем нам нужно? Опасно-безопасно. Поскольку человек, как правило, живет в достаточно плотной городской среде, вот это чувство ему просто очень сильно показано. Оно атрофируется как бы на уровне осознаваемых ощущений, но само по себе интуиция она никуда не девается. И общаясь с каким-либо человеком, вот этим вот эмоциональным, эмоциональной реакцией своей, да, мы определяем, насколько он нас нравится или не нравится. А на самом деле это интуиция тебе говорит, опасно с ним или безопасно. Просто интеллигентное сознание, да, оно, себе, оно себе мотивацию и объяснение найдет. Но пока ты находишься вот в этой... Это достаточно плотная и вязкая среда, из нее очень сложно выбраться. Пока ты находишься в этой среде, будущее не увидеть. Сознание проживает здесь и сейчас, по большей части физически и эфирно, и в неких иллюзиях, в неких представлениях о том, как оно должно быть, астрально. И все. И этого в принципе достаточно. На подобное формирование мировоззрения вообще уходит очень много энергии. И как правило человеку просто элементарно не хватает сил подняться над всеми этими представлениями. Потому что действительно написать эмоциональные переживания у обычного человека, который ничего не делает со своим сознанием, а там два раза в год, ходит в церкву не подняться, не вытащиться. Не вытащиться. Максимум, на что его хватает, это посидеть, попереживать чужую жизнь в каком-нибудь кино, там, в каком-нибудь вечером в каком-нибудь сериале, поматерить правительство. Ну, в общем, это все, это, это предел максимальных эмоциональных сил. Дальше, дальше это все не идет. Я говорю сейчас об обычном человеке среднего возраста, который имеет... Матри... некие матричные структуры в сознании, которые не дают ему возможность пересмотреть свою реальность с точки зрения разрушения ее силы хаоса. Он всегда будет ждать, что это сделает кто-то за небо. И всегда надеется, что этого не произойдет никогда. Вот. Поэтому будущее с такого человека, она Тот тем, кто может подняться. Как это происходит? Все зависит от непосредственно от самого сознания. Эдгар Кейси видел во сне. Да? Товарищу Нострадаумусу все это дело приходило в виде неких зашифрованных катренов, написанных традиционным в ту эпоху птичьим алхимическим языком. Кто-то на картах хорошо видит, кто-то на рунах хорошо видит, кто-то просто видит, такие тоже бывают. Если вы хотите этому научиться, вы должны прежде всего научиться держать свою точку сборки на уровне вишутха чакры минимум. Это можно сделать разными путями. Через медитативные практики, через закрепление превентивно точки сборки амулетом на горловой чакре, так тоже можно, правда, это очень больно. Посознание, потому что это искусственная трансформация. Искусственная трансформация ⁇ это всегда довольно стрессовая. Для сознания это физически больно, это больно эмоционально, это больно психически. То есть ну, на это очень мало кто идет. Или же получить определенный канал. Канал, который будет не только удерживать твою точку сборки на уровне каузального тела, но и давать беспрепятственный доступ к этому информационному потоку, с которого ты можешь выуживать определенные ниточки информации, интересующих в данном случае тебя. Человек, живущий под эгрегориальной средой в виде религии, как правило, от этой информации закрыть, Прежде всего потому, что это запрещенное действие смотреть в будущее, сообразно традиции, сообразно писанием, сообразно канону. И, как правило, если у человека и появляется такое видение, то, будучи религиозным, он старается от него как можно быстрее избавиться. И таких случаев было тысячи. Человек просто пугался своего собственного знания, бежал в церковь и делал все, чтобы этот канал у него перекрывался. Канал ему, естественно, перекрывался. Потому что инспирирован был явно не этой силой, и эта сила с большим удовольствием закрывала человека от тех, кто дал ему такую возможность, тех разумов, я имею в виду, не людей, После чего человек, отдохнув немножечко мозгами, как правило, начинает всегда очень сильно жалеть о том, что по доброй воле отказался от этого дара. Но дар, как правило, обратно не возвращается, потому что вместе с закрытием канала религия ставит еще и печать, печать, которую невозможно снять без желания самого человека и без определенных действий с его стороны. Вот, поэтому, если хотите этому научиться, то знаете, вот механизм вот именно такой. Да? Прежде всего надо избавиться от страха быть не таким, как все, от страха видеть будущее и научиться закреплять себя на уровне вишутка чакры.